Так, всем привет, дорогие друзья, сегодня я вам хочу показать, как получить стикеры Украина ВКонтакте. Для этого вам надо зайти в профиль и нажать «Редактировать». Перейти в «Контакты», и сменить страну на Украину», «Город на Киев» и нажать «Сохранить». Потом перейти в «Сообщения», зайти в «Диалоги», зайти в «Магазин стикеров». Сейчас я... Зайду только... А, что такое пропадает? Опа, магазин стикеров. Зайти в бесплатные. И вот она, Украина ВКонтакте. И нажимаете добавить. У меня уже, соответственно, добавлено. Но если вы любите халяву, то ставьте лайки. То, ребята, я вам выложу и еще видео, где можно получить бесплатные халявные стикеры. Поэтому все в ваших руках.